Здравствуйте, мои дорогие! Я вас очень рада приветствовать на моем канале Астрология сверху Белашвиля. И вы знаете, что я традиционно каждую неделю для вас выкладываю здесь свой а, аудиопрогноз в таком очень новом, интересном, нетрадиционном формате, который содержит в себе гороскоп, который я готовлю для журнала «Космополитен». И с огромной любовью и радостью здесь хочу с вами делиться этой информацией, чтобы вы могли ее не только читать на просторах интернета, но и послушать, что же вам приготовили звезды в таком удобном варианте, как YouTube. Итак, мои дорогие, не забывайте, конечно же, о том, что звезды всегда призывают и направляют, ну и очень многое зависит от нас самих. Подсказки звезд нам всегда в помощь, и именно этот месяц, апрель, который ознаменован в первую очередь с переходом Венеры из знака Тельца в знак Близнецы, будет нам очень и очень помогать. Что же означает такой интересный переход? Во-первых, всем нам очень и очень захочется больше активности, больше общения, больше коммуникабельности. Но безусловно, на фоне того, что мы сейчас все проживаем такое непростое время, все, будем говорить, заняты больше какими-то домашними заботами и делами и меньше той свободы на которую мы так привыкли раньше всегда реагировать и пользоваться ей, в этом периоде мы, конечно же, ограничены. Но Венера создает свои задачи, свои возможности и удобства. Интернет у нас, слава богу, есть, и мы сейчас им будем пользоваться еще более активно, потому что Венера в Близнецах призывает нас об этом. Быть более коммуникабельными, быть более общительными и открытыми. Нас будет тянуть, показать себя во всей красе. Какие мы умные, какие мы эрудированные какие мы все знающие даже в чем-то. Не бойтесь, не бойтесь того, что вам сейчас захочется больше общаться, и да, да даст вам возможность все, что в вашей жизни присутствует, этой возможностью воспользоваться. И в этой э, непростой жизненной ситуации, в этот непростой жизненный период я хочу вас всех пригласить в нашу школу. 6 апреля я проведу закрытый вебинар, где расскажу очень много полезных, в первую очередь, информации, расскажу, как, какие силовые точки в этом периоде нас ожидают, что будет являться, ну, наверное, поддерживающим и важным рецептом, потому что информации слишком много, и информации перегружен интернет, и сейчас уже очень много. Тяжело воспринимать то, что происходит за адекватную и, может быть, даже достоверную информацию. И именно поэтому я организовываю закрытую встречу, где я буду с вами проводить медитацию на здоровье, где подскажу, каким образом нужно в этот период организовать свое пространство и жизнь и что будет являться вашими сильными активаторами. Кроме того, дам рекомендацию по энергиям наступившего месяца. Апрель у нас достаточно сильный месяц. Я на прошлом вебинаре уже поделилась информацией, к чему мы готовимся в весенний период. Но, тем не менее, в апреле есть свои особенности. Подскажу, какие энергии нужно использовать, чтобы в вашу жизнь не пришла беда. Ее и так уже во всех воротах, как говорится, хочется закрыться. Я хочу вам дать те секреты, которыми пользуюсь сама много лет. И сейчас настоящий период, конечно же, с огромной радостью поделюсь ими с вами приходите пожалуйста на закрытую встречу еще раз напомню 6 апреля в 20.00 я жду вас всех буду рада вас всех видеть и плюсом бонусом конечно же каждому участнику будет выдан в подарок календарь э, удачи и потерь где вы сможете безошибочно спланировать весь ваш апрель как то с различными действиями и задачами Которые стоят перед каждым человеком В течение его жизни Это вопросы покупок Это вопросы денежных стрижек Это вопросы много всего интересного Что всегда в этих календарях Находит свое отражение Благоприятные и неблагоприятные дни Для любых сфер жизни Я хочу, конечно же, сейчас Перейти к гороскопу И надеюсь, что в вашей жизни Все протекает достаточно гармонично мои дорогие обны, на этой неделе немножечко могут суетиться и от этого может так э, случиться, что ваша половинка вдруг заскучает, потому что э, вы будете думать, что вы вызываете какие-то положительные эмоции но все, что вам нужно с, вместе с вашим возлюбленным это, как ни странно, смена обстановки пусть это даже будет какая-то внутренняя обстановка в доме а переставьте, передвиньте мебель главное, чтобы в вашей э, атмосфере на этой неделе романтической сфере организовать для своего партнера какое-то новое интересное я бы сказала необычное свидание и что-то в общем-то что-то создалось для него к тому чтобы настроение стало лучше от вас будет очень многое зависеть поэтому сделайте так чтобы никому скучно не было Тельцы, мои дорогие, вы захотите, как это неудивительно, удивительно, на этой неделе расширить круг своих знакомых, иначе как же вы будете искать ту самую свою вторую половинку, как не сейчас? Звезды вам сейчас благоволят, и пожалуйста... Относитесь к этому как к чему-то очень полезному времени, а не как к испытанию или обязательству. Вы должны обязательно научиться получать удовольствие от общения с новыми людьми, а их у вас на этот период будет много. Только с таким настроением вы сможете очаровать кого угодно, особенно тех, кого вы сами выберете и кто вам приглянется. Мои дорогие близнецы, вам в этом плане очень насыщенная неделя выпала. Вы уже догадываетесь, Венера перебралась в ваш знак, и, конечно же, будет вам поддержку оказывать долгое время. Это очень здорово. Очень много будет поклонников у вас, и, как говорится, выбирай не хочу. Ну и, собственно, в этом-то и, может быть, вся сложность будет, потому что выбор будет очень-очень сложно сделать. Количество, как вы сами прекрасно знаете, никогда не означает качество. Но я бы так сказала, что пока не спешите, потому что вряд ли в ближайшую неделю, особенно в, это, в эти дни, окажется тот самый человек, с которым вы захотите построить серьезные прочные отношения надолго. У вас еще время чуть-чуть впереди, подождите. Раки. Для вас звезды готовят свою подсказку в том, чтобы на неделе, которая наступает, вы были более бдительны. Потому что э, есть уже какой-то человек, может быть, вы еще пока с ним не так близко общаетесь или знакомы, но где-то на горизонте вашей жизни этот человек, может быть, уже даже как-то себя обозначил, и именно с этим человеком в перспективе вы сможете создать достаточно прочное отношение и гармоничный союз. Вопрос лишь только в том, как будете вы себя проявлять, ведь э, мало иметь шанс счастья, нужно его еще и добиться. И небесные светила советуют вам делать упор, э, сейчас, пожалуйста, не поругайтесь на меня, на сексуальность, вы На этой неделе это будет вашим конем, и э, ваша энергия, которая будет в том числе энергия страсти, покорит многие сердца и этого человека в частности вам на этой неделе будет полезно, как уже, опять же, может показаться странным, сменить обстановку, да, и это не обязательно должна быть какая-то вылазка из дома или какое-то новое свидание, но яркое свидание должно случиться. Постарайтесь придумать что-то для своей второй половинки. Конечно же, путешествия сейчас звучат очень громко, но путешествие было бы самым необычным в нашем случае. Только, здесь важно уйти от однообразия и скуки потому что звезды сейчас будут очень склонять вас к этому чтобы этого не было в вашей жизни вот если вы сумеете придумать да потому что в обычные времена я бы посоветовала вам куда-нибудь отправиться а вот в такое время путешествие, конечно же звучит очень немножечко необычно для ситуации в мире но тем не менее уже сейчас планируете как вы будете разбавлять вашу рутину будете откладывать ну может случиться всякое как говорится билеты бывают разные и в разные концы чтобы судьба была с вами благосклонна просто сейчас уходите от однообразия и скуки это сейчас для вас главный совет Девы. Девам очень захочется поревновать. Вот у вас такая будет меланхолия. Не то, чтобы был повод. Нет, совсем не про это будет. Но знаете, что бывает вот такое чувство. Хочется себя помочь или что-то придумать себе, какие-то создать подозрения какие-то. В общем-то, ну, делайте, если будет такое настроение. Это, в общем-то, не так и плохо. С другой стороны, это означает, что у вас в вашей личной жизни все настолько хорошо, что вы уже сами себе начнете выдумывать какие-то проблемы но как говорится признак признаком а вы это дело пожалуйста оставьте в стороне, потому что вряд ли ваш партнер обрадуется каким-то необоснованным претензиям их вряд ли может быть на самом деле весы для вас наступает неделя такого уюта домашнего, да, когда вы можете своей второй половинке даже какой-то сакральный и глубокий секрет рассказать. Вот вопрос, какой именно. Ну, здесь, конечно же, вы лучше любого другого человека знаете, о чем вы хотите поделиться. Что-то внутри вас может быть или тяготит, или что-то стягивает какая-то тема, или вопрос. Быть может, вы решили э, не открываться вашему партнеру, даже так может случиться. Но что-то где-то вы хотите все-таки э, выдать э, на гора, да, из того, что у вас как-то тяготит. Подсказка вам от звезд идет. Эта тайна может в какой-то степени быть связана с вашей так называемой прошлой жизнью вот, Еще до того, как ваши текущие отношения наступили Наверное, правильно было бы это не скрывать Потому что звезды советуют вам не утаивать Какой-то момент, который вас тяготит Если вы найдете в себе силу рассказать Любимому человеку о той э, тайне Которая вам не дает где-то покоя Вам, может быть, сразу даже станет и лучше И на отношения, поверьте, это повлияет лучшим образом Скорпионы. У вас опять предстоит очень насыщенная неделя На самом начале могут даже быть какие-то разлады с вашей второй половинкой Но будьте спокойны, в самом конце все сложится достаточно гармонично и хорошо Вы прямо будете истощать энергию, насколько вас вдохновит ваша половинка Небесное светило вам рекомендует направлять эту потрясающую фонтанирующую энергию Конечно же, в мирное русло и на созидательную деятельность Стрельцы Стрельцам звезды советуют сделать Главный романтический акцент с этой недели на а, Не начало недели, а ближе к концу И, как говорится не, не, не сидите, а зажигайте Вы у нас сами по себе Огненные, умеете проявить себя И вот конец недели Будет очень этому способствовать Как, с кем и каким образом вы будете Сжигать, это уже дело личное Каждого Но самое главное, что сомневаться не приходится Что вы отлично, даже в такое Наше непростое время, организуете свой досуг и проведете его с замечательными представителями не только своего пола но и противоположного козероги дорогие козероги а вам внимание Успех на работе в вашей самореализации или в творчестве, ну и вообще в любой какой-либо деятельности, напрямую будет зависеть от поддержки вашего постоянного партнера. Если вы почему-то рассматривали вы участие в ваших делах как обузу, да, так тоже могло быть, то сейчас, мои дорогие, перестаньте, пожалуйста, так делать, совсем это делать вообще не полезно. И именно ваш любимый, возлюбленный человек вам даст ту самую энергию, которую вам так сильно потом будет помогать не забывайте пожалуйста об этом на наступающей неделе вдали Моим дорогим водолеям будет довольно затруднительно сделать выбор в пользу кого-то из своих поклонников. Звезды видят эту ситуацию насквозь. Они призывают вас обратить внимание на самого младшего представителя противоположного пола. И самая большая вероятность, что именно с этим выбором будет складываться что-то удачное у вас. Но гарантии, конечно же, вам пока никто не может дать, потому что все покажет только развитие ситуации в недалеком Будущем. Рыбки. Вам звезды советуют избавляться от привычки, которая у вас есть, умалчивать что-то от вашего любимого человека. Явно к хорошему это не приведет. Рано или поздно ваша неискренность может открыться. И тогда что? Вы, наверное, и так догадываетесь. Небесное светило убеждены, что на этой неделе вы абсолютно не будете застрахованы от подобного развития событий. Поэтому вот Секреты в этот период совсем не лучшая сторона взаимодействия Постарайтесь от этой привычки избавиться Мои дорогие, я еще раз хочу напомнить, что на наступающей неделе будет много интересных событий и нас ждет полнолуние в весах, которое случится 8 числа. Это будет очень сильное полнолуние, одно из, одно из мощнейших полнолуний весны. И многие уже из вас знают прекрасно, что мы традиционно встречаемся в нашей закрытой школе. Еще раз вас всех приглашаю на нашу встречу, буду рада видеть всех и каждого. До скорых встреч, хорошей недели, пока!